Вкусные новости Ставрополя и сеть кафе Героман представляют. Ставрополь, идем на рекорд. В пятницу в 17.45 приглашаем вас принять участие в самой массовой видеосъемке в рамках проекта «Флэшмоб. Мы победим». Мы, мы победим! победим! Вместе мы сила. Желаем успеха футболистам своим. Верим в команду. Вперед, Россия! Любого соперника. новости Ставрополя объединяют партнер проекта «Сеть кафе Гироман».